Что заставило французов снова выйти на улицу? Какие языки могут добавить в школьную программу? Специалисты готовятся, они как штучные. Фактически, как говорим, и штучный товар, штучные специалисты. Сланцевая нефть заканчивается. За скважина стоит десятки, а и сотни миллионов долларов. Зачетная ночь в КФУ. Родители, опять же, приходите обязательно с детьми, потому что интересная площадка будет и детям, и взрослым. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Виктория Бояринцева. Магистрант второго года обучения Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Антон Федотов занял первое место на региональной научно-технической конференции молодых специалистов Акционерного общества «Оренбургнефть» в секции «Добыча нефти» и второе место в секции «Разработка нефтяных газовых месторождений». Во Франции продолжаются протесты против повышения пенсионного возраста. Однако, несмотря на это, верхняя палата парламента проголосовала за законопроект. Подробнее в нашем сюжете. Реформа пенсионной системы была в центре повестки президента Франции Эммануэля Макрона. В 2019 году уже была попытка повышения пенсионного возраста. Но сославшись на пандемию коронавируса, правительство Франции решило временно отказаться от проекта. Следует отметить, что в 2019 году заявление о проведении реформы вызвало массовые протесты. На них вышло более 150 тысяч человек – представители профсоюзов и желтых жилетов. Что вызвало столкновение с полицией и применение последних слезоточивых газов. С точки зрения правительства Макрона эта мера является необходимой ввиду катастрофического старения французской нации, но уже на данный период времени количество работающих граждан значительно меньше чем количество пенсионеров во Франции. И, следовательно, если эта тенденция сохранится, то тогда на молодежь, на молодое поколение во Франции ну, фактически ляжет груз содержания еще большего количества французских пенсионеров. И это произойдет, может произойти в ближайшем будущем. В связи с возвращением правительства Франции к пенсионной реформе в городах вспыхнули акции протеста. Они проходят в более чем 10 крупных городах, таких как Париж, Марсель, Ницца, Нат и другие. Акции протеста сопровождаются погромами и столкновениями стражей порядка с протестующими. В Париже к забастовке присоединились службы по вывозу мусора. Таким образом, уже больше недели на улицах города копится куча, достигая высоту больше человеческого роста. В одном из изданий разбросанные кучи мусора на фоне Эйфелевой башни уже назвали интуитивным символом народного возмущения планом правительства. Конфликт интересов, который сегодня складывается в экономике Франции, а именно конфликт между интересами который объясняет Макрон ввиду того что пенсионер все больше и больше и вопрос собственно говоря как обеспечивать их да и позиции гражданской, что граждане хотят иметь тот пенсионный возраст на который они рассчитывали вот этот конфликт интересов сегодня активно развивается тут наверное, путь только один возможно то путь наверное какого-то компромисса, путь диалога. 11 марта 2023 года Верхняя палата парламента проголосовала за законопроект, а уже 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила о принятии пенсионной реформы без финального голосования в Национальной ассамблее. Приведет ли громкий голос бастующих к ожидаемому ими результату, покажет лишь время. Аделина Зинатова, Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. Сомалийский, Амхарский, Зу, Юруба и Суахили. Эти и другие языки могут появиться в российских школах. Насколько целесообразно введение новых узконаправленных дисциплин и пригодятся ли они школьникам в дальнейшем, расскажет наш корреспондент.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 Как бы они же, если бы они сланцевые не начали добывать, они.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 Это есть, да, вот сланцевый газ, это уже поменьше намного. Сланцевая нефть теперь утратила свою основную ценность из-за высокой стоимости и неокваемости. Теперь перед аналитиками и крупными игроками стоит выбор. Либо продолжать вкладываться в тяжелое производство, либо сократить, чтобы оставаться на плаву. Николай Суховский, Адалина Абдрахманова, Универньюс. Уже в эту пятницу в Казанском университете состоится зачетная ночь. О том, что подготовили организаторы проекта, в сюжете Арины Рахматулиной.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 С 1 марта студент 6 курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, медбрат республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Аркадия Агафонова Амар Хусейн находится в Сирии в составе команды Российского Красного Креста, куда входят специалисты разных направлений. На этом все. В студии была Виктория Бояренцева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!